статью, которая была опубликована в военном обозрении. В этой статье автор пишет о таможне, о прокуратуре, о следственном комитете и вообще о наших специальных службах, которые должны охранять закон, они должны охранять мир и порядок наших граждан, они должны в данном случае, когда проводятся специальные военные операции, помогать всеми силами и средствами для того, чтобы снабдить наши войска, проводящую специальную операцию, всем необходимым. И вот автор останавливается на том, что происходит на границе, куда наши люди везут те же квадрокоптеры, те же вещи, ту же амуницию, которые необходимы нашим воинам для того, чтобы они ни в чем не нуждались. И масса, масса. Тонны жалоб на таможенников, которые, извините, берут, как утверждает автор, откаты, чтобы быстрее провозить товары 20%. Относясь ко всем нуждам нашей армии, точно так же, как и к вражеской армии, автор утверждает, что федеральная таможенная служба работает на противника. И фактов тому не из числа. Если даже командование 20-й армии обращается к жителям, краснодарской губернии, вот обращение, чтобы помогли чем могли, теми же квадрокоптерами, и народ собирает все, что необходимо, а таможня не пропускает, элементарно. 20 процентов кассу и все будет в порядке. Уважаемые друзья, что происходит-то вообще на самом деле, ставит вопрос автор, и в том числе мы, как граждане, как налогоплательщики, наши товарищи, наши близкие Воюют за русский мир, против которого ополчился весь англо западный мир. И в данном случае крест Ивана Мазепы и орден Небесной Сотни присуждает автор заслуженно таможенной службе Российской Федерации. Им не стыдно вообще смотреть нашим товарищам в глаза. Ну, видимо не стыдно. И теперь второй номинант на премию аналогичную. Это в списке прокуратурок, о которой автор говорит, практически ничего не делают. В данном случае вы можете эту по ссылке, статью полностью прочесть. На самом деле прокуратура России превратилась... Вообще, вот по мнению авторов, сборище дармоедов. Грубо так называют их. Но они от слова ничего не делают, кроме как возбуждают какие-то дела. И то в Следственный комитет отдали следствие То есть разделилась компетенция в данном случае прокуратуры и Следственного комитета. Например, приводя тот случай, когда у нас украли наш патент его начали по нему производить нашу продукцию аналогичную нейтронику и я обращался и в следственный комитет и в прокуратуру и в роспотребнадзор и везде мы получили отписки вот и автор утверждает что очень хорошо научились отписываться ничего не делая не проводя проверки ну проводя проверки наверное там где можно что-то получить какую-то мзду видимо уважаемые друзья ведь мы сейчас живем в таком мире, где совестно-совестно было бы брать на себя ответственность за ничего не делания. Представьте себе, что народ, народ пока еще не почувствовал той меры и всей тяжести того, что грядет нам на самом деле. Мы смотрим и на школу разрушающуюся, что мы с вами в предыдущем ролике показывали, что уготовано нашим детям было той Швабовской теорией, и проводниками, и директорами школ, о чем мы показывали таблицу, где всеобщий компьютер: и не надо думать ни о чем. А дети, и мы, рабы, цифровизации и какая участь уготована нам. И если ничего не предпринять сегодня, то тот чиновничий аппарат, который сидит у властных структур и сидит не просто так, а ведь он определяет меру воздействия на общество и суды, и Следственный комитет, который возбуждает о, о, уголовное дело о снесении в Польше памятников нашим воинам, естественно, там никто ни за что отвечать не будет, Возбуждая дело, через месяц не могли доехать к той чиновнице, которая против операции выступала московская. Не возбуждая дело против того адвоката в сетях социальных, который поливает нашу власть и вообще русский народ всеми грязными выражениями. Это же также есть. Но автор подчеркивает, коррумпированность по полной программе, клановость по полной программе, вспоминается преснопамятная коммунистической партии Советского Союза. И аналогия приводится к сегодняшней правящей партии, где клановость дед, не дедовщина, как в армии, а кумовство, где сынков устраивает на теплые места, некомпетентность полная, отсутствие навыков, умений. И, видимо, только урвать личная корысть, которая уже не место в нашем обществе сегодняшнем, и нужно предпринять все усилия обществу для того, чтобы искоренить каленым железом сегодняшнюю ситуацию, которая сложилась в тех правоохранительных органах, которые обсуждает автор в военном обозрении. Большинство наших зрителей, которые посмотрели комментарии, аргументы и факты, вот которые я зачитывал, текущие сводки с газетного фронта, поддерживают и говорят, действительно эти газеты надо в топку. Но Деп -неп, вот один из наших зрителей, говорит, отвечая на вопрос, а почему мало комментариев и просмотров? А видимо зрителям нужна грязь, нужен драйв о крови, о гадостях, о чем-то таком, что а, цепляет за эмоции. А у нас другой посыл. Мы говорим о том, что надо жить по совести, что надо смотреть в корень, зрить в корень, как говорил Казима Прутков. И нужно делать... Дела на благо общества, на благо семьи, рода, народа и нашей страны и земли в целом. о суд прокуратуры, СК, ФТС, ВСО туда нет хода посторонним или своих, или своих за большие суммы. Третьего, как говорится, не дано. Вот представляете, особенно в плане борьбы с коррупцией чисто пчелы против меда. Но это пчелы трудолюбиво таскают мед в свои ульи. Мы вспоминаем, что с началом специальной военной операции сколько наших творческих людей удрало за границу, особенно в Израиль: Хаматова, Галкин, Пугачева оттуда вещают, предлагают свои концерты. Но с ними-то Бог с ними. Слава Богу, что очищается наше медийное пространство. Но кем оно должно замещаться? Ведь все ведущие наши остаются прежние. прежние остается риторика. Только ростки, ростки критики того, что происходит во властных структурах, особенно в силовых, о том, что люди, которые в погонах не хотят и препятствуют политике нашего президента о том что они вопреки нашей армии как утверждает автор льют воду на мельницу наших противников а ведь это не просто война братских народов видимо уже братскими мы давно уже не стали потому что идеологию которую навязали и у нас в стране и на украине она человека ненавистническая, если говорить про школу, если говорить про медийное пространство. У нас ни слова не говорится о душе, но ну, только на специальных каналах ⁇ Спас ⁇ или ⁇ Союз ⁇ или прочих. Но ну, опять-таки только однобокая подача а, определенных а, философских учений. Нет дискуссионной трибуны, где бы предлагались различные формы выхода из ситуации. Мне нравится военное обозрение, где жестко авторы критикуют, не просто критикуют, но предлагают различные решения и нашему генштабу, и нашим политикам, и нашему президенту. И вот эти решения и предложения, дай бог, чтобы были услышаны, а мы как граждане обязаны, просто обязаны понимать и знать, кто что делает, и заставлять этих товарищей или уйти или заменить их другой структурой, которая бы стала отвечать интересам народа и интересам нашей страны. Пишите комментарии и мы постараемся на них ответить. Пишите то, что вам видится в этой ситуации. Может быть есть у вас конкретные эпизоды, конкретные случаи о том, что делается в нашей стране, особенно в судах, прокуратуре, в следственном комитете, в Роспотребнадзоре, или как его называли Роспозором, куда тысячи обращений были во время пандемии. Собственно говоря, так никто и не ответил за то, что происходило. Просто тихонько убрали все. Но, кстати говоря, милиция до сих пор ходит в повязочках. Итак, всего хорошего. До встречи.